Так, смотрю, тут камеры, да, у нас подчинили наблюдение. А -а -а -а. Несанкционированный вот объект. Ты где. Несанкционированный объект, несанкционированный объект тревога. Сказал бы я, кто тут несанкционированный объект блондинистого цвета, да? Сесанта, давай, работай! Она, по-моему, тебе ответила, пошел ты. Ну а дальше уже со всеми путевыми заметками. Ладно, у нас следующее задание из серии налета на ЦУР, это пропуск. Заберите его продажного агента Цур пропуск на базу. Окей. Собственно, пойдем забирать. Так, пойдем. на всякий случай мы возьмем Куруму, но да водителем буду не я, однако. Случай. Пока мы тут ехали, нам апсисанта прислала какое-то письмо, да? сложным да, изображением. короче, кого нужно грохнуть мужичок такой в очках и курточке каричневенькой так, <серкот> ну пошли искать о, смотри как много народу Воу. и весь этот народ просто перебиваем оп-оп-оп Я Простите, что я вас сразу не убиваю, а всаживаю вас целый магазин. Вот. Похоже на него, но. Вот он, все, убит. Подбираем и уезжаем, все. Ура! До свидания, ребята, до свидания. И вот вам гостевой подарочек. Это ты шуль так натворил дело. Йо, я... бабай. Что я сделал с самолетом вопрос? Ладно. Чипец. Сейчас мы этот самолет вон туда воткнем. О, здрасте. Мужик. Там еще что-нибудь сейчас взорвется. Ну да. Газуй, газуй, так. газуй. Да уже? Газа Они что, не говорят, будут да? нас преследовать, да? Да нет, а зачем им? Okay. Ну да Собственно говоря, все, да Теперь осталось только доехать йе Вот он, тот самый поворот После которого мы заедем В нашу Мастерскую С выполненным заданием Ооо, уровень здоровья 100 и 100. По-моему, у меня уже это было, но это опять...